Так, приветствую вас, дорогие представители земного прекрасного знака, зодиака, телец. Хочу поздравить вас с вашими наступающими днями рождениями и пожелать, чтобы ваши самые сокровенные мечты обязательно сбылись в наступившем году. Ну а теперь посмотрим краткие характеристики по периодам, что ожидает каждого из вас. Для рожденных с 20 по 23 апреля Ваш год будет очень необычным Вероятные подарки, судьбы, любовные случайности, экстравагантность и расчет в отношениях Для тех, кто родился после 23 апреля Для вас снижение социальной активности и перенос ее в сторону семьи Семейные ценности, благоустройства, домашнего очага для тех, кто родился в период 29-30 апреля, для вас важен контроль над словами, действиями. Информация имеет тенденцию просачиваться и быть истолкованной неверно. Для тех, кто родился в период с 25 апреля по 7 мая, для вас важна необходимость действовать и принимать решения в экстренном порядке. Может проявиться сильная потребность что-то срочно сделать, чтобы реализовать свою потребность в свободе. Для тех, кто рожден с 3 по 8 мая, для вас открывается прекрасный период для обновления и преобразования семейных и любовных взаимоотношений. Важна материальная прибыль через партнерство. В бизнесе ожидают вдохновенный и творческий труд. Также возможен заметный доход от делового сотрудничества. В отношении здоровья улучшения. удачное начало лечения многих тяжелых заболеваний. Для рожденных после 4 мая Интеллект для вас буквально вырывается наружу Станете более умственно раскрепощенными Будете жаждать новостей, общения Станете любопытными, пытливыми Решения будут приниматься легко и быстро Также это прекрасный год для начала обучения и путешествий И защиты проектов Для рожденных после, 6, после 9 по 16 мая у вас еще наиболее сильно усиливаются интеллектуальные способности Ум становится точным, логичным Также это год качественного труда совместно с коллективом Для рожденных 11 мая Это день новолуния, поэтому для вас многие процессы могут быть немножко приостановлены, приторможены Кардинальные перемены в этом году для вас лучше перенести Для рожденных после 14 мая эта возможность заняться будет любыми тайными делами, открыть для себя какие-то важные тайные нау, науки, дальние страны, получить важные откровения. Для рожденных после 18 мая очень важно не вводить в заблуждение ни себя, ни других. Лучше воздерживаться от важных поездок и сделок. Все эти рекомендации общие, в принципе, для вас год обещает быть без каких-либо серьезных потрясений, достаточно легким и свободным. Ну, а что ожидает в течение каждого месяца, посмотрим общие тенденции. Итак, смотрим, друзья, обзор каждого месяца, кратенький. Ну, начинаем до конца апреля. Поскольку у вас здесь... Венера продолжает двигаться по вашему знаку, то вы, конечно, чувствовать себя будете причудеснейшим образом. В период с 22 по 24 ожидайте какие-то интересные истории в вашей жизни, любовные приключения. В общем-то, будьте смело открыты на встречу, знакомству и любому общению. Ну, давайте посмотрим дальше. В конце мая Венера переместится в Вернее, не Венера, а Меркурий станет ретроградным. Венера переместится в соседние близнецы с 9 числа. И период. Где вот тут наш Меркурий? Там, Меркурий ретроградный, извиняюсь, станет с 30 мая. с 30 а 26-го, если я не ошибаюсь, там начинается коридор затмений. И до 10 июня это как-то, знаете, такой не очень будет благоприятный период для каких-либо глобальных изменений в жизни любого человека. Ну, давайте посмотрим, ради интереса, что тут у вас 26-го. 05-го. 26-го 05-го. Угу. Да, вот, 26-го начинается коридор затмений. У вас он будет проходить... Ага, по Скорпиону. Это зона партнерства для вас. Затронет зону партнерства. Давайте посмотрим, что будет 10 июня. Так, до 10 июня. Так, для вас это зона денег. В общем-то, деньги... Партнерство, любовь, отношения это будут такие главные темы, по которым пройдется это затмение. Ну, я буду готовить для каждого представителя отдельные видео, отдельные прогнозы, и в том числе и на этот коридор затмений будете следить за. Выпусками будете смотреть более подробно. Так, сам, сам по себе июнь достаточно неплохой месяц, но, учитывая, что будет ретроградный Меркурий, и этот Меркурий продлится до 21 числа, то можно говорить о том, что вот этих три недельки в июне месяце, первых их нужно будет провести спокойно занимаясь какими-то бытовыми вопросами, у вас это будет зона финансов, будете доделывать какие-то свои дела, что-то связанное с деньгами, с рабочими вопросами и постарайтесь уделить время своим близким и родным, поскольку Венера будет по раку двигаться, а рак всегда он непосредственно связан с нашей семьей, с нашим семейным близким окружением. Ну, хорошо. Давайте посмотрим дальше. Так, в конце июня Венера переходит в ваш символический четвертый дом, дом семьи, и здесь что у нас будет? Здесь будут напряженные аспекты, будет желание как-то, вы знаете, проявлять, заявлять очень открыто о своих правах, может быть, как-то проявлять даже деспотичность в некоторой мере по отношению к своим близким. Ну, знаете, такой не очень мягкий месяц, несмотря на то, что, вот, знаете, будете отстаивать свое, что-то свое, амбиции будут прямо вылазить со всех щелей. Вот вы знаете, такое ощущение, что вот у вас будет цель, вижу цель, не вижу препятствий. И можно говорить о том, что это очень благоприятный месяц для каких-то крупных приобретений. Вот как только Меркурий станет прямым, после 23 июня, вот этот вот кусочек, июль, июль-август, они должны быть очень хорошими в плане финансов. И поскольку тут у вас еще и зона домашних, то это... Выгодные приобретения в сфере недвижимости, какие-то совместные поездки, на отдых тоже с семьей пройдут очень благоприятно. И есть еще указание на то, что, вот знаете, как-то все ваши дела, связанные с вложениями, куда бы вы ни вы не вложили деньги в этот период, это будет с пользой для вас. То есть не будет никаких просчетов, не будет никаких рисков. Будет, то есть любые вложения будут оправданы. Так начало июля, начало июля, первая половина июля. Здесь знаете, такое впечатление, что вы будете как-то отстраняться от своих близких и будете двигаться в сторону самостоятельности. Вот вы знаете, для тех, кто, например, родит ребенка в этот период, то ребенок, ну, есть указание на то, что ребенок может вырасти. Знаете, как расти в ежевых рукавицах, то есть строгими будут родители. Вот, вот, вот чтобы вы понимали, какой будет атмосфера в семье между близкими. Какая-то строгая, немножечко холодная, отстраненная. Даже будет склонность подавлять своего человека. Любимого или нет, но близкого точно. Хорошо немножечко этот э, аспект начнет расходиться, и причем несмотря на очень такую яркую харизматичность, то есть вам захочется сиять, захочется признание, но все немножко начнет успокаиваться ближе к августу. Так смотрим, да, ближе к августу после 23 числа Венера здесь войдет и Марс в оппозицию к Юпитеру. Ой, захочется чем-то себя порадовать, побаловать. Вообще не рабочая атмосфера, вообще. Вот постарайтесь и июль, и август посвятить каким-то очень простым легким делам. Ну, не весь август, здесь первая половина августа будет такая ленивая, а вторая уже начнет связываться на работу. Ну давайте еще посмотрим, что у нас тут будет. Так, это пятый, пятый переходит Венера в пятый дом в июле. Пятый дом это дом развлечений, любви. Ну очень многие захотят или с кем-то познакомиться, или развлечься, провести приятное время. Ну вообще заниматься делами с детьми будет много контактов связанных с любовью с развлечениями ну и плюс это также месяц для хобби для реализации себя в этой сфере так, ближе, ближе, ближе смотрим к чему так середина августа значит, Переходит с фокус внимания в сферу работы и здоровья. И вот здесь будьте внимательны. Значит, во второй половине августа тут два варианта. Или возникнет необходимость хорошо поработать, или же возникнет необходимость тщательно исследовать свой организм. И также будет повышенный фон в плане возможности ну, приболеть чем-то. Обязательно, то есть тут нельзя на самотек все пускать, займитесь собою. Так, теперь дело у нас тут двигается в сентябре. Так, в сентябре Венера переходит в зону партнерства. Ну, уже после 20 августа вы почувствуете ее. И вот вторая половина августа, весь сентябрь, ну, может быть, не весь, сейчас я посмотрю, сколько... До 10 сентября, значит, с 20 августа до 10 сентября будет активна сфера партнерства. Ожидайте в этот период поступления новостей от ваших партнеров. Возможные, ну, вообще, какие-то поездки, соединения, воссоединения, приятные новости. Кто-то к кому-то приезжает, гости, кто-то с кем-то встречается, свидания, свадьбы, очень много приятных событий. Так, после 10 числа включается зона чужих денег, денег партнера. Значит, здесь опять рабочие моменты начинают включаться и кредиты и но ну, сфера развлечений для тех кого интересует секс в частности и это у нас продлится до дуду очень хорошо на этом периоде трудоустраиваться если вы хотите работать на кого-то вступать в партнерство на, с чужими ресурсами так смотрим Здесь с октября, ну, считайте, с 7 октября. С 8 октября у вас наступает период, когда на ближайших три недели, то есть с 8 по.. Плюс 20, по 28 где-то получается октября. Это период благоприятный для путешествий, для поездок, для обучения, для того, чтобы поступать куда-то, для того, чтобы преподавать. Но сфера связана с философией, с высшим образованием, с туризмом, с дальними поездками, с иностранными партнерами. Это все будет вам идти на руку. Далее... С ноября, ну, приблизительно 4-5 ноября Венера переходит в ваш дом карьеры и вот тут да, начинается жара смотрите, ноябрь полностью посвятите работу работе, поскольку здесь во-первых, на ноябрь можете планировать и переходы, и повышения различные какие-то старты проектов очень благоприятный месяц просто супер для того, чтобы вы реализовывали себя в профессиональной сфере ноябрь посвятите работе причем здесь Венера она очень денежная, практичная ваша любимая идет на соединение с Плутоном соединится она с ним в декабре месяце чем принесет вам очень-очень хорошие такие качественные финансовые сюрпризы, подарки. Сама по себе Венера в соединении с Плутоном – это аспект, который называется аспект миллионера. Он всегда дает деньги, большие, хорошие, крупные деньги, да еще в таком чисто любимом знаке, как Козерог, ваш родной знак земной. Чудесные аспекты будут идти от Венеры к Плутону, к, ваш, к вашему Урану, который сейчас идет транзитом по вашему дому. И соответственно, у многих он пройдет, вот этот аспект с Венерой и Плутоном, у многих пройдет по вашему солнышку. Это аспект связанные с карьерным ростом, социальным ростом. То есть обязательно будут перемены, обязательно очень важные перемены в вашей жизни. Подготовьтесь к ним. Так, значит, таким в конце декабря Венера станет ретроградной, что-то заморозится, что-то нужно будет доделывать. И такая атмосфера продлится до 20 января. После 20 января, вы знаете, как-то фокус внимания перейдет с карьеры на дружбу. Будет очень много взаимодействия с друзьями, с коллективами. Как-то вы будете бегать, заниматься, активничать какими-то делами. И еще такой интересный момент. В январе 19 числа, после 20 здесь у вас начинают сходиться аспекты, отвечающие за вашу творческую реализацию, за психологию, за поиск чего-то тайного. Может быть, кто-то начнет заниматься какими-то психологическими практиками, науками. Поскольку здесь Ю Юпитер и Нептун будут находиться в своем знаке. Они идут на соединение. Февраль месяц. Обратите внимание, очень интересный аспект. Аспект, вот а здесь еще и произойдет соединение планет. Сейчас я скажу, когда это будет. Я уже тут перескочила немножечко. Это будет весной. То есть с февраля месяца для вас откроется очень много тайн. Очень много событий станет понятными и вы знаете такое впечатление что вот интуиция ваша начнет очень хорошо работать вот подсознание будет буквально открытым февраль и январь феврале разобрались и в марте я вижу что март-апрель здесь вообще полностью будет практически заполнен ваш 11 дом это дружба это это работа. Кстати, может быть, кто-то на телевидении пойдет работать. Но вот вот этот вот аспект Венера в соединении с Юпитером и с Нептуном, она вообще часто встречается у актеров очень часто, ну, либо с Юпитером, либо с Нептуном, либо с людьми, которые работают в каком-то творческом направлении, где могут реализовать свои творческие способности. Но учитывая, что у вас этот знак будет максимально занят, он отвечает за ваш дом, связанный с друзьями и большими коллективами, то вот здесь пойдет какая-то очень важная для вас реализация. Причем аспекты просто шикарные, шикарнейшие, учитывая, что уже в апреле когда начнется следующий соляр у вашего представителя, вашего знака, здесь будет от, от Венеры идти секстиль. Смотрите, какие жирные, идет зеленые, добрые аспекты. То есть, я считаю, что очень многие тельцы, они получат, войдут в свой следующий соляр на таком позитиве, на таком подъеме. Какие-то подарки судьбы вам обеспечены. Вообще для вас, если этот год, у вы знаете, он идет как подготовительный для чего-то очень важного в жизни, то следующий год уже, начиная со следующих дней рождения, там вы уже просто начинаете, ну, попадаете под дождь изобилия различных благ. Очень многие получат... Такие подарки, на которые даже, наверное, и не рассчитывали. Но в этом году нужно еще потрудиться хорошо и подготовиться к этому. Так что трудитесь, трудиться вы любите, умеете. Я надеюсь, что у вас все получится, чего вам и желаю. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии, поддерживайте, делитесь видео. И до встречи в следующих прогнозах.